Добрый день, сегодня 13 апреля, я в лесу. Совсем недавно был в этом лесу, и весны было совсем чуть-чуть. А тут уже раз, цветочки, беленькие, желтенькие. Как все быстро происходит, хотя ночью было сегодня где-то минус один. Какой-то колодец, наверное, немецкий еще. Днем тепло, а вечером опять будет холодно. А вообще пришел в лес, чтобы нарвать крапивы. Хочу сделать больше из крапивы. Но крапива еще небольшая, но можно что-нибудь набрать. Посмотрите, сколько много цветов. Вижу крапиво. Да не надо, крапивы полно. А когда надо, где нужно искать. Так, сколько по мне клещей ползет? Пока ни одного вроде бы.